И всем привет, с вами снова я, sky Блок, сегодня я вам покажу такое <сёк> изобретение, как, можно сказать, как замок. Оно используется. Вот если ты набираешь правильный пароль из этих, то у тебя вот это высвечивается и открывается вот эта дверь. Давай сейчас попробуем это сделать я так сделал вот такой вот пароль оля дверь открыта теперь я вам покажу как это все сделано смотрите вот э, я выбрал пароль и, и сзади их поставил вот такие обычные факела видите вот так вот сделал э, <кхем> сделал вот так вот как хредстоун. Провел вот так вот, и здесь обязательно должна быть, э, как его, красный факел. Он должен быть здесь обязательно. И вот, об, вот в таком вот порядке, иначе это не заработает. Потому что мы вводим, как бы вводим эту, свой пароль, он зажигается, и вот здесь вот этот факел включает остальные. Смотрите, как у меня устроено. Сейчас покажу вам. Так, вот, я построил вот так вот. Видите, у меня вот это вот идет вот наверх чуть-чуть, она проходит вот через эти три. Вот здесь вот обязательно, чтобы было на максимальном. Это у нас подсоединяется вот к этим вот в два этажа. Видите, я сделала два этажа. Вот здесь вот внизу, внизу я провел и здесь вот нам нужен обязательно повторитель иначе дальше она не пойдет я мучился мучился думал как же сделать чтобы пошел этот стол думал думал мучился и наконец-то вспомнил то что здесь тоже нужно поставить повторитель ну подумал так подумал и, короче подумал то, что здесь тоже надо поставить повторитель ну в общем-то вот доводится оно вот до сюда и он как бы включается Смотрите, мы вот когда мы вводим свой пароль, у нас, смотрите видите, исчезает. Вот первый исчез, второй, э, далее, далее, видите, мы неправильно уже вводим пароль. Все, он, они не исчезнут, значит. Дальше идет вот так вот. Вот так вот, и вот так. Ну, это мой пароль. Как. Вот видите, вот здесь исчезает, он идет сюда, и вот это подключается. И за счет этого вот это загорается, и дверь открывается. Видите все? Все работает ну спасибо за просмотр с вами был sky the Kid. подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо за просмотр так, да, спасибо